Дровница является неотъемлемым аксессуаром для камина, служит для хранения поленьев. В ассортименте фабрики интерьерной ковки имеются дровницы как для домашнего использования, так и для сада. Дровницы для дома дополнят интерьер помещения, позволят поддержать порядок в гостиной, ведь все поленья находятся в собранном виде. Некоторые модели комплектуются съемными чехлами. Дровницы изготовлены из металла, имеют необычный дизайн и могут являться дополнительным декором помещения. К Новому году предлагаем украшения для камина, дровницы, декоративные сани, подсветные. Вечники и интерьерные фигуры.